Всем привет! Сейчас я покажу, как я выпрессовываю саленблоки на Deo Matis. Учить никого не буду, показываю как я, как у меня хорошо получилось С помощью вот такого зубильца и обычного молотка Так, перчаточки надеть надо на всякий случай Потому что мало ли что Могут и пальцы пострадать Ставим между солинблоком и обоймой. И с другой стороны. Вот практически и все. Зубило в яму упало. Все, готово.